Вот и зимние метели, Новый год стучится к нам. Время планов и итогов, спад у нас, или все же рост? Мы хотим сказать спасибо всем прошедшим месяцам. Потрудились все на славу, каждый месяц был непрост. С январем мы освещали конференции в стране. Интервью, статьи, доклады встали в дружных работах. С февралем переводили зарубежные статьи, все в журнале развестили, бы есть на год вперед. Март мотался целый год, обучал честной народ, как повысить всем надежность, а не что-то наоборот. Принимали мы в столице и людей из разных стран. Главным здесь по всем наукам был апрель, наш домосед. Маю интернет достался. И программинг, и дизайн, и теперь все обучение СТО. Простоев нет. Наш Июль собрал команду на огромнейший проект. Тысяч сто карт магнитки пишем мы на каждый цех. А Июль стал монтажером на проекте КТК. Анимировал процессы, фильмы запустил для всех. Август с золотым оттенком полюс золото учил, как активы стратегически успешно развивать. Казахстан мы знаем точно, наш сентябрь не позабыл. Там учили мы тех карты для ремонтов создавать. С октябрем трудились дружно с разработчиком Деснол, чтоб нажал на чудо-кнопку и от всех забот ушел. Ноябрем мы собираем базы данных целый год. Это бам не фунт изюму и не ягодки в лесу. Базы данных непростые. Там тех карты золотые могут сами расширяться и тех карты выдаваться под различные осу. А декабрь всех главнее. К нам пришел на юбилей, чтобы отпраздновать победы. Вместе было веселей.